Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Мира Ярославская. Давайте с вами проверим связь. Как меня слышно? Если хорошо, то поставьте цифру 10. Я сегодня веду этот тренинг из Москвы. А как меня видно... Если хорошо, то тоже поставьте цифру 10. Всем видно? Замечательно. Вот у нас уже заканчивается зима, приближается весна. Я сама люблю очень эти дни. Почему? Потому что в моей жизни были, конечно, разные дни. И будние, и выходные, и отпуск. И были праздничные дни, это дни рождения, и Новый год, Рождество, Пасха. А вот Масленица была тем праздником, который я ждала с нетерпением. Вот эти дни были наполнены такой энергией освобождения и возрождения. И в эти дни все дома, они как бы наполнялись такими вкусными ароматами. И блины, которые пекли во всех домах, имели свой тоже неповторимый вкус. Моя бабушка тоже пекла блины. И когда она пекла блины, она читала молитвы на сохранение дома, на мир в семье. Вот, к сожалению, я, конечно, не получила от нее все секреты, которыми владела она. Я иногда тоже ложусь спать и прошу, думаю, Господи, хоть бы она мне приснилась во сне, и поделилась своими секретами. Но все-таки я в это очень сильно верю, когда-то, наверное, это произойдет. Скажите, а вы любите праздники, то поставьте, пожалуйста, в чате цифру 5. А масленицу любите? Поставьте плюс. Ведь вот с масленицей связано очень много традиций, обрядов и секретов. И эти секреты, они помогают вернуть. Человеку здоровье, счастье, успех и благополучие. А какие секреты Масленицы известны вам? Напишите, пожалуйста, в чате. Я хочу знать об этом. А что вы ждете вот от этого вебинара? Напишите тоже. Поделитесь со мной в чате. Кстати, вас сегодня ждут подарки, бонусы и сюрпризы. Поставьте в чате цифру один, кто любит подарки и бонусы. Конечно, кто не любит? Все очень любят подарки, и дети, и взрослые, все категории людей. Вот обряды Масленицы, они подарят вам удовольствие, и с помощью вот этих обрядов вы укрепите свои семейные узы, родовое древо, и они вам также эти обряды принесут удачи и много радости. С масленицей, хочу вам сказать, связано очень много поговоров и пословиц. Все, конечно, я сегодня не буду перечислять, потому что у нас очень мало времени, а вот некоторые такие, ну, могу прокомментировать. Масленица без блинов, как именины без пирогов. Без блинов не масленица. Это масленица идет, блины и мед несет. 20 февраля состоится платный вебинар. На нем вы узнаете не только малые традиции Масленицы, но и секреты рода Соболь. Что вы получите на этом вебинаре? Вот эти секреты, они помогут вам увидеть не только всю красоту этого праздника, но вы также можете с помощью их сохранить здоровье своим близким, любовь, мир в семье укрепить благосостояние, которое многим не хватает и которое многие хотят. Семь дней масленицы имеет все, каждый из них имеет свою, каждый день имеет свою силу и свое значение. И малые действия оказывают влияние на весь год. Вы можете записаться на платный вебинар. А почему так называется масленица? Вот наиболее вероятно и распространена такая следующая версия. На Масленицу люди старались задобрить зиму, Ой, то есть старались задобрить весну, потому что продолжалась долгая, холодная и суровая зима. Поэтому празднование, и так и называлось, Масленицы, а по второй версии такое название праздника появилось уже после принятия христианства. Я хочу вам сказать, что Масленица был языческим праздником, и христианство все-таки приняло его. За неделю до Великого Поста нельзя есть мясо, если кто многие не знают. Но можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины, обильно поливали их маслом. И вот оттуда, отсюда как бы пошло такое выражение, как дела идут как по маслу. А истоки его тоже находятся в этих же традициях масленицы. Поставьте в чате цифру 5, если вы хотите, чтобы ваши дела тоже шли, как по маслу шли. Все хотят, без исключения. Итак, традиции масленицы. Истоки блинов берут начало свои в давние-давние времена, в древних, вот, древних славян. И после холодной зимы люди, конечно, приглашали весну. Зима была холодной, лютой. Снега столько выпадало, вот никак как сейчас. Я говорю, то ой, много, допустим, снега выпало. В давние времена снега выпадало, даже крыша заметала. Еле-еле были видны трубы. Символы весны было всегда яркое солнце. И вот именно в честь весеннего солнца пеклись такие круглые пышные лепешки из теста, которые замешивали на воде и пшеничной муке. Впоследствии их заменили кружевными блинами. Вот круглые желтые блины, они являются отражением солнца, а значит обновление и плодородие. Съесть блин на масленицу значит проглотить кусочек солнца, кусочек тепла, нежности и щедрости. И вот выпекание таких круглых солнышек из теста – это еще своего рода такой ритуал привлечения солнца. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна. Вот так считали в древности. Вот. Поэтому кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, которые тоже связаны с поклонением солнцу. Так, например, производились различные ритуальные действия которые были основаны на магии круга, потому что солнце круглое, все знают. Молодежь и взрослые тоже, что они делали в деревнях? Они запрягали лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали свое село по кругу. И вот теперь мы с вами сейчас поговорим о днях «Масленичной седмицы». Ведь в празднуются празднуется всего 7 дней. И вот каждый день имеет свое значение и свое название. Итак, дни Масленичной недели. Первый день – это понедельник. Первый день Масленичной недели, который получил название «Встреча». Понедельник – это первый день Масленицы, он называется «Встреча». И вот в этот день проводили множество обрядов которые несли в семью радость, любовь, я уже говорила об этом, успех и здоровье. И в этот день вы здоровье и счастье рода. Со временем эти секреты были, конечно, утеряны. Вы знаете по ряду многих очень причин. В советские времена у нас процветал атеизм. Во всех вузах мы сдавали этот экзамен. В церковь ходить было нельзя, но всегда были люди на Руси, которые как бы являлись собирателями и хранителями древних обрядов и традиций, секретов домостроя. И вот Кира Сомарь, она является хранителем многих секретов, которые она щедро делится со всеми желающими, кто хочет улучшить свою жизнь. Она написала уже более 40 книг. Это, конечно, удивительные книги, в которых собраны Знания и обряды, которые освещают все сферы жизни человека, <как> начиная с его рождения и до глубокой старости. Поставьте, пожалуйста, цифру 5 в чате, если вам нужна любовь. А хотите вы узнать, как найти свою половинку, как создать такую гармоничную, добрую семью? А здоровье, как его сохранить? Что делать? Какие продукты полезны есть? В чем смысл постов? Важно вот вам это. А сферы денег? Сейчас в мире и в России все аналитики говорят, идет кризис. И тем не менее многие люди, которые успешны и богаты, они много путешествуют, ни в чем себе не отказывают. Они открывают разные виды прибыльного бизнеса. Вот интересны ли вам обряды, которые делают в первый день маселницы, которые помогают встретить любовь, здоровье, Денежные средства. Поставьте в чате цифру 3. Кому вот это очень интересно. Так, многим, конечно, интересно. А сейчас я хочу сказать вам несколько слов о своем настроении и состоянии души Кири Соболь. Я жила много лет так же, как живут большинство людей. Любила, страдала, имела желание и хотела, чтобы они все исполнялись работала, хлопотала по дому, воспитывала детей, готовила, убиралась, уходила в отпуск один раз в год, потом выходила снова на работу. И моя жизнь была неосознанной. Все, вот все абсолютно как у всех. И вот, Но в минуты отчаяния и боли я всегда просила Господа, чтобы Он мне послал таких людей, чистых, светлых, целеустремленных, всегда умиротворенных, чтобы рядом с ними оттаялось сердце, чтобы я обрела веру, чтобы я была, обрела такую вот надежду. И моя молитва, представьте себе, была услышана. Много лет назад я встретила Киру Соболь. Вот есть в нашей жизни люди и события, которые осеняет сам Господь. Такой вот была встреча у меня с Кирой. С этого момента моя жизнь изменилась. В нее пришли и вера, и уверенность, и покой, любовь, и защищенность. И вошла в мою жизнь тайна знаний. Вот этими знаниями владели раньше жрецы, монахи, мастера. Кира и меня учила жить осознанно, доверять Богу и создавать события своей жизни. Она мне всегда, поверьте, говорила, что до 18 лет человека ведут звезды, а вот уже с 18 лет человек ведет звезды туда, куда он сам хочет. И главное определить, а чего на самом деле хочешь ты. Я очень люблю Киру Владимировну. Я считаю ее своим учителем. Я считаю ее своей сестрой, путеводной звездой. И я благодарю Господа за то, что вот в моей жизни есть Кира Соболь. И Кира познакомила меня с мастерством и обрядовыми знаниями. Вот что такое обряд? Обряд ведь это совокупность идей, намерений, мыслей, слова, установленных обычаем действием, которых вот воплощает традиция. Кира мне объяснила значимость вот этих обрядовых действий, их цену и ценность. И сейчас первый обряд, он называется «встреча», как мы уже говорили. Вот Вы должны определить перед выполнением обряда идею, цель обряда – это встретить радость, это встретить здоровье, удачу, любовь, защиту и привести их в свой дом. Определите также помысел, получить желаемое, произнесите свое желание, определите слова и дайте словам силу. Читайте заговор, заговор спокойно, с верой, без запинок. Лучше, конечно, наизусть нужно выучить, но можно читать из листа. Также определите действия и дайте действию четкие команды. Перед выполнением обряда внимательно прочитайте все действия обряда. Выполняйте обряд на очень высоких эмоциях, на вибрациях уверенности и веры. Вот всем, кто зарегистрировался на сайте, на e-mail, будет выслан этот обряд. Итак, обряд встречи. Я его вам прочитаю. А если уже кто хочет, в общем-то, его записать, после, вам просто вышлют на, ваш, на вашу электронную почту. Для выполнения этого обряда, что вам нужно? Вам нужно напечь блины. Приготовьте тесто. Можно, конечно, использовать свой рецепт, но лучше изготовить тесто вот по моему рецепту. Сейчас я его вам прочту. Вот для приготовления потребуется для этого 3 стакана муки, 3 или 4 стакана молока, 5 яиц, полстакана сахара, 1 пачка сливочного масла, 1 чайная ложка соли, на уровне ложечки, не с бугорочком. И пол чайной ложки нужно загасить уксусом. Желтки растираете с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Затем нужно добавить соль и растопленное сливочное масло. Сыпают муку, добавляют соду и это все тщательно размешивают. Взбивают белки и также вливают в тесто. Блины выпекаются с обеих сторон на смазанной маслом раскаленной сковородке. Что вы должны сделать? Вы должны приготовить три блюда под блины. Сковородку, конечно, лучше взять ту, которой пользовались ваши предки, бабушки, мамы. Но если у вас уже не сохранились такие сковородки, то возьмите ту сковородку, которой вы обычно пользуетесь, и на которой блины не липнут. Итак, заговор встречи. день денек, час-часок, солнце на прибыток идет, масленицу за собой идет В масленицу бабы блины пекут, встречу в дом ведут. Блинок за блинком, часок за часком, пройду три порога, выйду на три дороги, позову в дом три силы. Первая сила – это здравие божьим рабам, называйте вначале свое имя, а потом имена своих близких. Вторая сила – это любовь к Божьим рабам, тоже называется вначале свое имя, а потом своих близким. И третья сила – это ангельская сила. Ангельская сила мой дом приносила радость, мир, покой и достаток. Божий уклад в семье моей лад. На небе солнце, на столе блины, в кошле монеты, на пороге встречи, делая слову моему аминь. так начинайте выпекать блины. Вот на первое блюдо кладите все нечетные блины, а на второе блюдо кладите все четные блины. На третье блюдо допеките остатки, и когда увидите, что теста остается мало, вот, то это вот остается все на третьем блюде. Блины с первого блюда это для вас и для вашей семьи. А вот блины со второго блюда это для гостей. Или можете угостить своих соседей, друзей, или на работе даже коллег. Блины с третьего блюда отдайте обязательно в храм или просящим, ну, кто стоит у храма. Вот эти простые и вкусные такие действия будут очень полезны вам. Они прежде всего оградят вас от многих зол и невзгод. Вторник – это уже второй день маслинцы под названием «Заигрыши». Этот день Свят такой энергии молодости, радости, успеха. И в этот день уже можно было приглашать друг друга на блины. Напишите в чате мне, заигрыш, как вы думаете, что это такое? Заигрыш, я вам скажу, это старинный обряд. Цель вот этого обряда – наговорить себе неразменный рубль. Вот хотелось бы вам иметь денежку, которая приманивает в кошелек деньги. Напишите, пожалуйста, в чате. Вот 20 февраля у нас состоится платный вебинар, на котором вы узнаете о сути заигрыша, какие секреты сокрыты в этом действии, что даст вам это действие. Заигрыш, прежде всего, он помогает не только притянуть к себе деньги, но их сохранить и приумножить. Также вы будете ограждены от ненужных и лишних трат. Запись на вебинар продолжается. Третий день Масленицы – это среда под названием «Лакомки». В этот день теща приглашала зятя на блины. Среда – лакомка, среда – середа, среда – бабья лакомка. Вот лакомка – третий и последний день – узкой масленицы. Этот день он принес славянам знаменитую поговорку на блины». А появилась эта поговорка именно потому, что в этот день теща приглашала зятя в гости и угощала, конечно, его непременно разными блюдами, которые она умела готовить. Одним вот из таких угощений были блины. Блины готовились самые различные. Ой, как тещи вообще все изощрялись, кто во что был гораздо. Стоит отметить также, что в старину насчитывалось более 200 рецептов блинов. А вот поставьте мне цифру в чате, вот сколько рецептов блинов знаете вы. Угу. Некоторые пишут много. Это блинчики с икрой, с грибами, с орехами, с медом, с фруктовым припеком. От одного перечисления этих блюд можно было захлебнуться слюной. Очень вкусный такой и веселый праздник. Длиной в неделю давал много радости людям, общения друг с другом, надежды, и близилась весна, которую ждали несколько месяцев. Встречались старые друзья, соседи, обменивались новостями, сплетнями. И вот для всеобщего увеселения проводились всевозможные игрища с участием зятя и тещи. И сценки разыгрывали и принимали участие даже в них все желающие, кто хотел. Вот таким характерным для лакомки действием был так называемые еще и девичьи съезды. Это в этот день девушки и женщины проводили обряд «Лакомо для мужа». А смысл этого обряда заключается прежде всего в том, что после этого действия муж начинает носить свою избранницу на руках. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 10, если вы хотите, чтобы ваш муж тоже вас носил на руках. Обряд «Любима и лакома» также будет отправлен на ваш e-mail. Дорогие друзья, вот самостоятельно определите и идею, и цель обряда, помысла, слова и действия. Итак, я просто вам, ну, прочитаю этот обряд «Любима и лакомо. Вот для этого обряда вам понадобится тоже напечь блины. Блины должны быть сладкие, с медом или сахаром. Также приготовьте сковородку и блюдо под блины. Замесите тесто. И вот когда будете вы уже помешивать это, вот это тесто хорошо половником, то нужно прочитать заговор семь раз. Заговор любимая и лакомо. Солнце красное сходило, масницу проводила, масница широко по улице шла, в каждый дом заходила, радость приносила. Я боже раба называйте имя. Масленицы двери открывала, за стол усадила, тесто замесила, блинков напекла, блинку силу свою дала, тайно слово сказала. Пришли мне в помощь три силы. Первая сила – любовь. Она вошла мужу в сердце и в кровь. Вторая сила – страсть. Она вошла мужу в стоп и в печеня. Третья сила – сила лакомая. Сила та в его руках, в его глазах, в его языке, в его стояке, в его помысле, Обо мне, Боже рабе, называйте свое имя. Сила лакома не на день, не на миг, не на часок, на цельный годок, делу и слову моему. Аминь. Итак, напеките блины, накормите своего мужа и поешьте вместе с ним сами. Желанию можно начитать заговор на муку, сахар, мед и пользоваться вот этой мукой в течение года. Заговор работает только на мужа и на любимого человека. На чужих мужчин не свободных не рекомендуется это делать. Итак, четверг следующий. Это четвертый день масленичной недели которые называли «Широкий разгул». Вот с этого дня начинались настоящие гуляния в честь Масленицы. Неделя подходила к концу, и у людей было больше свободного времени. Я помню, какой веселый была Масленица много лет назад. Я тогда еще была ребенком. И я ждала всегда этот праздник. Мы бегали с друзьями, с подружками и на горку, и на площадь где стояли киоски с угощениями, со сладким чаем, с горячими вкуснейшими блинами. Дети и взрослые катались с горок и на качелях, устраивали поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы, а мужчины кулачные бои проводили. В четверг на Масленице – это вот очень сильный день. А сейчас у меня к вам вопрос – кто знает о чистом четверге? Поставьте цифру 10. Поставьте также в чате цифру 2. Кто знает о широком четверге? Так вот, есть еще один очень сильный день в году. Это масленичный четверг или широкий четверг. Четверг является мужским днем в числе 7 дней. Вот в неделе три дня они несут женскую энергию. Это среда, пятница и суббота, и три дня с мужской энергией. А вот воскресенье – это день среднего рода. Причем начало недели поддерживают два мужских дня. Это понедельник и вторник. А конец недели держат пятница и суббота. Итак, 20 февраля состоится платный вебинар там будет очень много полезной информации о широком четверге. Что вам это даст? Это сделает, прежде всего, вашу жизнь более гармоничной, привлечет удачу, дела будут у вас складываться легче, и результат превзойдет все ваши ожидания. Вы можете оставить заявку на вебинар на сайте. Также вы можете посмотреть на нашем сайте вебинары. Это женское счастье и сила амулетов. И также можете оставить заявку на личную консультацию Киры Соболь на ее странице ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Также можете оставить заявку на групповые или лично тренинги в школе-студии Киры Соболь. Там же можно ознакомиться со всей информацией и с новостями. Итак, сейчас я вам скажу обряд солевая чистка в широкий четверг. Вы просто внимательно будете слушать, а кто уже просто захочет воспользоваться этим обрядом, вам могут тоже его прислать на вашу электронную почту. Итак, вы должны купить три пачки соли. Постелить на стол чистую скатерть. Постелить на пол чистое такое полотенце, разутся и босыми ногами вы встанете на полотенце. Полотенце может быть любое, или льняное, вафельное, или махровое, ну, какое у вас есть. И должны приоткрыть эти пачки соли, положить на соль левую руку и перекрестить каждую пачку три раза. И прочитать заговор семь раз. Итак, заговор называется «Солевая чистка дома». Солнце ворот, повернул солнце до полный поворот. День за деньком идет, масленицу за собой ведет. Пришел денек, широкий четверток, четверток блинами славен, славен четверток делами. Сказал Господь, вы соль земли, солью той дом посолю, злобу с дому уберу, уберу с глазой ту черную суету уберу недород и разный сухород, в широкий четверток посолю свой пород. Вообще прощения вот такие технические неполадки. Так. так, где мы с вами остановились? Я, наверное, заново прочту, а вы еще раз послушаете.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 Уберу с глаз и ту черную суету, уберу недороты разный сухород, в широкий четверток посвалю свой порог. С порога уберу злую ногу черную ту, рассалю и засолю всякую неудачу вольсти и беду. Тает соль в воде, тает соль в земле, тает всякая маета, боль суета, с моего дома, с моего порога, делаю слово моему. Аминь. Итак, вы левую руку держите на пакетах с солью, а правой рукой перекрестите каждый пакет семь раз. Вот после крестного знамения повторите слово «Аминь». Подпишите каждый пакет с солью. Первый пакет – это для чистки дома. Второй пакет – это для соления еды, когда вы готовите пищу для себя или своих близких. И третий пакет – это для личной чистки. Как вот пользоваться этой солью? Чистка дома. Чистку, конечно, можно провести в каждой комнате. Вы разведите один стакан воды, ложку соли и добавьте одну ложку уксуса. Трижды перекрестите этот стакан, поставьте под петлю двери в каждой комнате. должен стоять этот стакан. А на следующий день воду вместе с солью нужно вообще вынести из дома и вылить в землю. Но зимой вы должны вылить это в снег. И лучше там, где не ходит никто. А сейчас также нужно сделать из бумаги такие бумажные кулечки, как вот раньше делали. Насыпать в кулечки соль и разложить по углам в каждой комнате. Также можно положить под матрас, к себе в изголовье и один раз в три месяца эти кулечки менять. Вот во время приготовления пищи вы солите приготовленные уже угощение, наговоренной солью. Крестите при этом еду трижды и говорите слово ⁇ Аминь ⁇ А для себя вы можете пить по утра, присаливая чуть-чуть вот, воду этой солью. Вы можете присоленной водой также помыться в душе и, допустим, ну, немножечко положить соль в ванную, когда принимаете. Также можно и в карманы одежды свои положить чуть-чуть соли. Кулечки соли можно носить в дамской сумочке или кто носит портфель. Также можно насыпать чуть-чуть соли в кошелек. Также можно этой солью почистить деньги, вот чтобы снять с них зависть. Вы знаете, что деньги всегда говорят, ой, они очень грязные, потому что они проходят через много-много рук. И на них бывает и зависть, и злость, и неудача. И вот с помощью как раз вот этой соли вы можете снять и зависть, и злость, и неудачу. Вот кто хочет узнать, как с помощью соли и широкого четверга принимать, принимать, это, приманивать к себе деньги, увеличивать свои доходы, напишите, пожалуйста, в чате «Да». Конечно, все хотят. И очень напишут некоторые. Вот сейчас в школе-студии составляется расписание по проведению вебинаров и тренингов. Вот следите за расписанием и новостями на сайте и странице Керы Соболь ВКонтакте. Также вы можете задать Кире Владимировне вопросы, написать отзыв на странице, добавляйтесь в друзья, или вы любите себя, вы уже любите себя и хотите улучшить свою жизнь, и жизнь своих близких. Если вы амбициозны, любите свой род, своих детей, своих родителей, то получайте знания вот эти вот и значительно улучшайте свою жизнь. Ваша жизнь намного, говорю вам, намного улучшится. Дорогие друзья, вы же понимаете, что вот за час, и за полтора, вот ну, невозможно дать все, что связано с секретами-масленицами. Поэтому через неделю... Ну уже в ближайшее время, уже не неделя, это 20 число, уже скоро не за горами, я проведу платный вебинар, на котором вы узнаете много секретов, и там будет также очень много бонусов, подарков, и вы сможете с помощью э, вот этих секретов в короткие сроки стать более здоровой, успешной и любимой. Так что оставляйте, пожалуйста, свои заявки на сайте, а мы продолжаем далее. Не устали? Интересно вам? Какие секреты ждут вас впереди? Напишите в чате «Да». Тогда продолжаем. Пятница. Это пятый день Масницы, который называется тещины вечеринки». В этот день зятья устраивали как бы ответки. То есть приглашали тещу к себе на блины домой. Пятница. Вот в этот день проводили обряды на мир, в семье, на понимание, на уважение. Поставьте, пожалуйста, цифру 5 в чате, кому важно, чтобы в семье был мир. Угу. Конечно, всем важно. А кто сталкивался с тем, вот, что родители не принимают ваших избранников, поставьте в чате цифру 3. Есть и такие, и очень много. Вот за годы практики ко мне приходило очень много супружеских пар, одиноких, разведенных, и мужчин, и женщин, которые были несчастны, нелюбимы. Ой, сколько судеб разрушено, сколько сирот растет без отцов, сколько женщин и мужчин возвращается в дом, где их никто не ждет. А ведь в Библии написано, да отлепится муж от родителей своих и прилепится к жене своей. Это ведь Божий закон, наказ, чтобы у каждого мужчины и у каждой женщины была своя половинка. Что же мы встречаем на самом деле в жизни? Много одиноких, нелюбимых, несчастных. Скажите, а встречалась ли вам вот такая ситуация, когда молодые женились без благословения родителей? И в дальнейшем они вообще не могли наладить хорошие отношения с родителями или мужа, или жены? А знаете ли вы, что пятница, масленица это чудесный день, когда можно наладить мир в семье? Чтобы не только мужчина и женщина жили в мире, но и между свекровью и невесткой были понимание и любовь. Чтобы теща и зять уважали и любили друг друга. Поставьте в чате цифру 8, если вы хотите об этом узнать. Все хотят, конечно, все хотят жить в мире и в дружбе. Итак, последний день Масленицы – это суббота который получил в народе название «Заловкины посиделки». В этот день невестки приглашали к себе заловок на блины. А совсем молоденькие невестки, которые только недавно вышли замуж, они даже готовили заловки подарок и дарили ей эти подарки. Заловка, я подскажу, что, ну, кто не знает, это сестра мужа, а невестка – это жена брата. И вот в «Мясопустную субботу», так называется Вселенские Родительской субботы, верующие молятся об умерших, в особенности о людях, которые погибли в результате насильственной смерти, а также тех, кто не получил христианского погребения. Вот в этот день, проводились, вот, вот, вот в этот день проводилась соборная молитва или молитва по соглашению о благосостоянии рода. Вот что такое молитва – по соглашению. Поставьте цифру один, кто знает о молитве по соглашению. Вот само слово «церковь», она означает «собрание». Собрание для молитвы, для богообщения. Молитва по соглашению – это молитва сотен и тысяч людей, молящихся одновременно в разных концах земли. Молитва по соглашению, совершаемая одновременно и соборно, она объединяет людей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 Там я посреди них. И вот соборная молитва – это особое благостное состояние, в котором находятся вообще все молящиеся. Поставьте, пожалуйста, цифру 8 в чате, если вы замечали, что в храме, когда вы находитесь в храме, возникает вообще такое другое состояние мозга во время вот общей молитвы. Вот в этом же состоянии находились отшельники, молитвенники, пустынники, которые уходили с киты, в дальние леса, в пустыни, и там посвящали свою жизнь служению Богу. Вот в этом состоянии, вот в котором они находились, были написаны и молитвы, и акаписты, и каноны. Монахи, служители, много дней постились, они молились и входили в такое вот необычное состояние ума и писали в этом состоянии богодуховные тексты и книги. И также вот в летописи... Вот в летописи православия описано много очень случаев, когда люди избавлялись мгновенно от тяжелых, Болезней. Слепые прозревали, немые начинали слышать и говорить, а расслабленные начинали ходить. Вот неизвестно, какое было состояние ума и сердца у всех этих людей. Но сегодня это состояние известно, и оно называется как альфа-состояние. Альфа, -состояние. альфа это состояние мозга. Бета-состояние давно известное. Это основное состояние нашего мозга, когда мы говорим, едим, ходим, слушаем, читаем, мыслим. И вот наш мозг, он находится именно в таком состоянии. Поставьте, пожалуйста, цифру 3, если мы слышали об альфа-состоянии. Вот в течение дня наш человеческий мозг, он работает в четырех совершенно разных таких состояниях и ритмах. Они называются, вы слышали уже такое, альфа, бета, дельта и тта. Вот читая книгу или документы, он мозг начинает э, находиться в бета-частоте. Вот Это основное состояние нашего мозга, это все, это вот наши действия под управлением нашего сознания, то есть контролируемые и осознанные. Другими словами, в бете как бы проходит ваша повседневная жизнь, и только лишь во время сна наш головной компьютер, наш мозг, он переключается на три остальные, на три такие положения. Это альфа, тета и бета. Два последних, они относятся к фазе такого глубокого сна. И мы вообще-то не будем с вами рассматривать. Я вам расскажу немножко об альфа-состоянии мозга, потому что это поистине такое волшебное, уникальное состояние нашего сознания, о котором нам подвластно очень многое. Вот в том числе в том числе это исполнение желания. Как в него попасть, скажете вы? И всем ли оно подвластно? Вот мы каждый день в него ведь попадаем, когда ложимся спать. Вам знакомо вот это ощущение, это вот точка перехода между бодрствованием сна, когда вот, вот мы еще не заснули и скоро будем впадать как бы в сон. Вот когда вы находитесь на границе двух миров между явью и, и вот это состояние, как вы еще не уснули, но вы уже здесь, и вас уже как бы нет, и когда вы только-только начинаете проваливаться в такой сон. И вот чудесные такие волновые частоты, вибрации Альфа, являются ее волшебной силой, покорив которой, научившись ею контролировать, вы превратя... начинаете превращаться в настоящего волшебника. А теперь поставьте в чате цифру 3, кто делал медитации в альфа-состоянии? Пока не вижу я в просто... Вот как войти в альфа-состояние? Вот все очень просто. Отложите вот в сторону, какие там у вас ручки там или листочки вы держали. Закройте глаза. И полностью постарайтесь... Расслабиться. Представьте перед мысленным взором чистый и ясный экран. Сейчас я посчитаю до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это поможет вам успокоить ваши мысли и остановить думы. Это очень важно. Нужно войти в состояние ментальной тишины. И если не получится у вас с первого раза, то вы сможете проделать это дома в спокойной домашней обстановке. Каждый вечер перед сном вы можете входить в это состояние и легко и быстро освоить его. Повторите счет сначала. А теперь поднимаем глазные яблоки вверх где-то примерно на 30 и 40 градусов. Все! Вы достигли альфа-состояния. Оставайтесь в нем некоторое время. Для этого вы должны применить обратный счет от 10 до единицы. И считайте 10, 9, 8 и так далее до единицы. Верните ваши глаза в исходное положение и откройте их. Именно расположение глаз под закрытыми веками и переключает мозг в нужный ему режим. Вот вам придется, конечно, немножко поупражняться, вот закатывание именно глаз, пока вы привыкнете к этому. Поначалу, будет непривычно и может сразу не получиться, так как ваши веки могут начать открываться вслед за движением глаз вверх. Поэтому не перемещайте глазные яблоки слишком высоко, просто немного ну, поверните их вверх. Они должны задрожать и начать слегка как бы подергиваться. Это и есть альфа. У кого это получилось, я поздравляю. А сейчас... Делаем три спокойных вдоха и выдоха. Медленно открываем глаза. Можно потянуться. А сейчас мы продолжаем дальше. Так, ну как? Расслабились? Даже отдохнули немножечко. Это замечательно. Вот в конце нашего, нашего вебинара вас ждут потрясающие подарки. Это медитация на исполнение желаний. Когда я вот овладела сама этим состоянием, то все мои дела, представляете, улучшилась. Я часто загадывала желания. Я планировала свое будущее. Я создавала события своей жизни. И вот это потрясающее состояние, когда у тебя не только есть желание, но и твои желания начинают исполняться. Загадываем желание в альфа-состоянии. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 10, кто хочет получить подарок от Кины Соболь. Отлично. У вас будет в конце вебинара несколько минут на обдумывание вашего желания, а пока мы продолжим. Итак, суббота. Суббота считается родовым днем. В этот день бывают поминальные всегда субботы. И поминая наших родников блинами, вы тем самым укрепите свое родовое древо. А теперь, когда вы знаете о том, как можно укрепить свое родовое древо, то вы сможете использовать это, свои, вот эти знания в своей обычной жизни. И помните, что они у вас наполнятся совершенно другим смыслом. Вот несколько лет назад... Кира Соболь рассказывала мне такую притчу о родовом древе. И я хочу сейчас с вами ей уже поделиться. Итак, притча о родовом древе. Однажды мне приснилось, что я рассказываю своему мужу о своих планах на будущее. И вот в этот момент вдруг чувствую, что кто-то ободряющий похлопывает меня по ступне. Я смотрю вниз и вижу, что стою на плечах старой женщины а она, придерживает меня, за лодыжки улыбается, глядя на меня снизу. С удивлением я взглянула на своего мужа увидела, что и он стоит на плечах такого же старого и улыбающего мужчины. И я воскликнула, обращаясь к такой удивительной, седовластной женщине. Нет, нет, это вы должны стоять у меня на плечах, ведь вы старая, а я молодая. Нет, возразила она, все как раз так, как и положено. И тут я вижу, что и она стоит на плечах женщины, которая гораздо старше ее, а та на плечах еще более старой женщины, а та на плечах мужчины в средневековом одеянии, а тот на плечах еще одной души. И так повторялось до тех пор, покуда не ну, достиг мой взгляд. Вот тоже происходило с моим мужем. Руки пожилых мужчин и женщин, на плечах которых мы стояли, сплетались, а ноги как будто уходили туда корнями глубоко в землю, превращаясь в такое своеобразное древо рода с мавущим стволом, который олицетворял вечность. Вот всегда, когда я представляю свое родовое древо, то меня всегда такое охватывает глубокое почтение и радость. Я вообще-то уже давно составляю свое генеалогическое древо, я вот, понимаете, соблю... вот по крупицам как бы собираю сведения о жизни и поступках своих дальних и ближних родственников. Это помогает мне принимать решения, легче как бы выходить на новый уровень мышления и крепости духа. А сейчас мы с вами проведем медитацию. Это очень сильная медитация. Это первый подарок вам от Киры Соболь. А она сейчас присутствует на этой медитации и может... Войти, и можете вы войти в альфа-состояние и пройти весь этот этап. Итак, медитация, родовые корни. Закройте глаза. Успокойте ум. Мысли. И следуйте за моим голосом. Расслабьтесь. И следуйте за потоком энергии, любви вашего рода. Первый этап – это дарение любви и благодарности своему роду. Представьте, что за вами справа стоит отец, а слева мать, прислонив руки к вашим плечам. Обратитесь к ним по имени, скажите им слова любви и благодарности. Потом за ними стоят ваши бабушки и дедушки по линии матери по линии отца затем их родители, а за их родителями ваши прабабушки и прадедушки, и прапрапрапрабабушки и прапрапрадедушки. Обратитесь к каждому из них по имени и также скажите слова любви и благодарности. Скажите то, что есть в вашем сердце. Есть ли у вас на сердце у кого-то обиды, то простите тех, кто вас обидел. Ведь в жизни всякое бывает. Но прощение, оно прежде всего очищает вашу душу и ваше сердце. И тем самым вы избавляетесь от этого груза. И мысленно идите в прошлое. Кого знаете и не знаете, кого помните и не помните, мысленно обращайтесь к своим предкам. Таким образом, вот перед вашим мысленным взором будут стоять и близкие, и дальние поколения предков, до прапрабродедушек, до седьмого колена. За вами соберется столько людей. Вы почувствуете у себя за спиной мощь вашего рода. А теперь представьте, как через руки родителей на ваших плечах от вас к ним идет поток любви и благодарности. Вот представьте этот поток золотистым таким и сияющим, пока уходят через руки родителей от вас к ним, от них к их отцу и матери, и дали к вашему древу. Таким образом вы создаете огромное древо энергии, любви и благодарности, исцеляя свой род. Побудьте в состоянии дарения любви и благодарности, некоторое время, сколько вот у вас получится. Неважно, что кого-то вы не видели, может быть, и никогда, но вас течет частица их крови, их желаний и судьбы. Энергия жизни вашего рода, она всегда наполняет клетки вашего тела. Есть такое выражение «впитать с молоком матери». Чистая кровь или гнилая кровь, так вот, эта медитация, она прежде всего помогает укрепить все хорошее, что было в вашем роду. Энергии благодарности, любви и помины помогают нам стать сильнее, легче добиваться желаемого, обрести себе спутника жизни, жить в мире и гармонии. Второй этап ⁇ это получение любви и благодарности от предков. Сделайте еще три глубоких вдоха и выдоха. И обратитесь к своим самым дальним родственникам. Обратитесь к душе рода, к старейшину своего рода. Попросите у них помощи и поддержки. Попросите у них любви рода, здоровья, удачи и духовной крепости. Попросите всего, что нужно вам прежде всего в вашей жизни. И прислушивайтесь к своим ощущениям. Представьте своих близких и дальних родственников. И почувствуйте, как через те же руки реки, любовь, благодарность, здоровье, удачи, все, что просили вы урода, начинает течь в обратном порядке. От самых дальних, даже неизвестных вам предков до ваших прапрапра. -пра -пра. От них к вашим родителям, а от ваших родителей к вам. Вот ощущайте этот мощный и чистый поток любви, силы, намерения энергии, наполняйтесь им. Представьте, как через руки родителей в вас вливается такое золотистое сияние и наполняет вас по самую макушку, а затем как бы переливается через край, и уже весь ваш рот сияет золотом любви и благодарности. Находитесь в этом, сколько сможете, пока вам будет комфортно. А сейчас сделайте три спокойных вдоха и выдоха. И откройте глаза. Пошевелите руками, ногами. еще один подарок. Напишите на сайте свои контакты. И вот на ваш e-mail будет отправлен подарок и вот это медитация. Также еще один бонус. Вот сейчас на сайте Кинесоболь есть возможность заказать для себя или для своих близких родовой круг. Вот могут обратиться все нуждающие, кому нужна эта помощь. Поставьте в чате цифру 1, кто знает о прощенном воскресенье. А кто знает, какие обряды и секреты связаны с этим днем? Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 3. Итак, мы подошли к воскресенью. Это последний день Масленицы. Его еще называют прощенным воскресеньем. Вот люди... Друг у друга просили прощения и надеялись всегда на лучшее. Вот после принятия христианства в этот день обязательно шли в церковь. Настоятель храма, он всегда просил прощения у своих прихожан. А прихожане, они просили друг у друга. И в ответ на просьбу о прощении по традиции произносится такая фраза «Бог простит». И прося о прощении, люди всегда кланяются. Вот в воскресенье, которое выпадает перед первым днем Великого Поста, нужно успеть очиститься от всякой телесной и также душевной, скверной, снять свой тяжкий груз, получить прощение от тех, кого вы случайно или намеренно обидели, чтобы освободиться вот от этого всего негатива, который переполняет человека и облегчит его душу. Принято просить прощения абсолютно у всех, с кем знакомы и с кем произойдет встреча вот именно в этот день. А более близким и родным людям звонят, ходят в гости, также извиняются. Вот откуда пошел обычай очищения? Считается, что египетские монахи, вот в целях очищения своей души, они должны были покидать селение и уходить в далекую пустыню на 40 дней. Вот понимая, что там могут напасть на них и дикие звери, могут их убить, могут и умереть от безвоживания и голода. Они, многие монахи, знали, что они даже могут у них вернуться обратно. Вот, допустим, пустыни, ведь вот, это такой вот, бывает, ведь вот пустынные бури, я сама где-то года-два назад была в Израиле и купив поездку, экскурсию в Иерусалим. Передают как раз по телевидению, что вот в этот день, когда я собралась как раз в Иерусалим, вот, этот была, вот эта вот буря такая пустынная, она называется хамсим. Вот вы знаете, не то что как туман, а вот эти вот частички, такие вот миленькие-миленькие. И вот вы, вы знаете, как будто таким жаром тебя вот как бы к асфайту принижает. Ой, вообще в Израиле, конечно, все ходят с бутылочкой всегда, все с водой, все вот пьют, потому что это, ну, невозможно. Такая жара под 48 градусов. И еще вот это вот пустынное, буря песчаная. Ой, это просто вот, ну, что-то даже не передать. Я даже вот не представляю, как вот эти вот монахи вот уходили в это в пустыне, Это очень тяжело, очень. Поэтому, конечно, они знали, что могут и не вернуться. И вот осознавая то, что эта встреча с людьми может быть последней, Прощаясь, они как бы вот заочно просили простить их, ведь вот в глубине души каждый из них допускал, что думал и когда предстанет перед Господом, перед Богом, и он желал был чистым быть человеком, на которого никто не держал по зла. И вот какие обычаи соблюдаются и сегодня. Вот одним из главных в это воскресенье обычаев это было сжигание чучела Масленицы. Именно вот в этот день масленицы она сменялась на Великий пост. И вот в этот день проводятся обряды очищения и возрождения. Вот 20 как раз февраля я буду проводить платный вебинар, в котором будет очень мощный обряд очищения и возрождения. Этот обряд, он из дальних как раз монашеских скидов, и он дает человеку возможность улучшить свою жизнь, получить защиту, помощь, новые возможности в жизни. Поэтому записывайтесь на платный вебинар. воскресенье также было принято до обеда посещать храм, молиться о живых, о усопших, также подавать помины и могилы умерших родственников и просить у них не только прощения, но и помощи можно просить под знак благодарности и уважения, на могилах оставляли угощения и дары. Важно, важно вечером посетить обязательно храм и думать не только о том, чтобы простили тебя, но и постараться самому простить каждого обидчика и набега забыть свою обиду к нему. Вечером после храма люди ходили в баню, как бы смывались себя грехи. Вы можете, баню нитьте. Вы можете просто принять дома душ и омыться после душа наговоренной или святой наговоренной вот этой соли или святой водой. Поэтому есть приметы, которые связаны с прощенным воскресеньем. Большинство примет, вот связанные, это относится к благополучию семейной идиллии. Вот именно в прощенное воскресенье. А ведь вот масленица, как и святки, они считаются такими очень сильнейшими такими мистическими днями, когда идет перелом зимы и появляются первые признаки весны. Работают здесь две энергии – очищение и возрождение. И вот в эти дни девицы и бабы многие гадали, а мужики ставили силки на удачу, приработок и на достаток рода. Так вот, после последней трапезы Плохой приметы считалось убрать стол, то, что вот осталось на столе, нужно просто накрыть было, ну, в общем, или белой такой простыней, или чистым полотенцем. Это, оказывается, позволит не только сохранить мир в семье, но и согласие, но и притянуть частичку счастья и благополучия. Гадалки и ведунья вот могли в этот день, наполненный такой сильнейшей энергетикой, многое рассказать о человеке, но еще Могли больше сделать. Так, по, так вот многие молодые девушки ходили за приворотами и за сушками, несмотря на то, что знали, что гадание и привороты – это считалось очень плохой приметой. Девушки все равно в тайне за ними обращались. Итак, масленица – это один из самых любимых и сытных народных праздников. Он ассоциируется с началом весны – изобилие на столе румяных блинчиков. Масленицы не имеет твердой даты, а празднуются за 7 дней, за 7, вернее, недель до Пасхи, выпадая или на вторую половину февраля, или на первые дни марта. И отмечает вот этот веселый праздник целую неделю. Но далеко не все любители блинов знают историю зарождения вот таких масленичных гуляний. А сейчас вам еще один подарок. От Кирисоболь – это медитация на исполнение желания. Итак, загадываем желание, состояния. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 10, кто имеет желание или хочет, чтобы оно у вас сбылось. Подумайте несколько минут о своем желании, попейте воды. Она послужит проводником для исполнения ваших желаний, кстати. Техника, конечно, очень простая. Можно сидеть или лежать. Главное – чтобы вам было удобно, чтобы вы смогли расслабиться и ваш позвоночник при этом был прямым. Итак, перед началом обязательно сделайте три глубоких вдоха и начинайте. Представьте, что из вашего сердца внимание опускает через тело до ступеней ног и опускается еще ниже до магмы земли. Сейчас Ваше внимание касается горячей энергии Матушки-Земли. И начинайте поднимать эту энергию до ступеней ног. Касается ног и поднимается по телу вверх до колен, бедра, вдоль позвоночника. При этом энергия гармонизирует все чакры, успокаивает, расслабляет, доходит до макушки головы. И на макушке головы распускается лотос. а Ваше внимание поднимается все выше и выше. И вы видите себя сидящим в комнате. Вот вы уже поднимаетесь выше и видите город с высоты птичьего полета. И еще выше. И вот вы уже видите всю Вселенную. Поднимаетесь еще выше и выходите за пределы Вселенной. И вот вдалеке вы видите белый свет. Жемчужно-серебристый яркий свет. Белый свет сменяется более темными оттенками. Снова становится жемчужно-серебристым. Сейчас вы вошли в энергию Создателя, Творца. И поднимите глаза чуть выше. Веки при этом закрытые. Появится легкое дрожание глаз. И как только войдете в альфа-состояние, сразу представьте ваше желание в шаре. Нарисуйте на внутреннем экране яркую картинку того, что желаете получить. Другими словами, визуализируйте. Представьте себе, что вы уже обладаете объектом ваших желаний, что ваша мечта уже сбылась или цель уже достигнута. Наполнитесь эмоциями радости по этому поводу и произнесите мысленно вслух. «Творец, исполни мое желание» самым наилучшим, полным и благоприятным для меня образом. Благодарю, это сделано, сделано, сделано. Покажи мне это. Внутренним состоянием ощутите, постарайтесь увидеть, что все, о чем вы просите Творца, все исполнено самым лучшим образом. И сейчас мы возвращаемся. Вы выходите из поля Творца. Вот вы уже видите нашу Вселенную, Землю, свой город, дом. Мягко войдите в макушку головы и опустите внимание в свое сердце. Сделайте три спокойных и глубоких вдоха и выдоха. И спокойно открывайте глаза. Все, этого достаточно. Ваш заказ отправлен по назначению и будет исполнен. Наполните свой заказ энергией веры и безусловной любви. На своем опыте могу сказать, вот что альфа-состояние мозга работает. Без отказа, Вот как автомат Калашникова. Проверено уже не один раз, а многократно. Уверена, что и вы останетесь довольны. Пусть исполняются ваши самые заветные желания. А теперь поставьте, пожалуйста, в чате цифру 5, если знания этого вебинара вам были полезны. Поставьте в чате цифру 8, кто принял решение пойти на платный вебинар. Итак, 20 февраля в 20 часов московского времени пройдет платный вебинар. На вебинаре будут подарки, бонусы, сюрпризы. Будет очень мощный райдер медитации от Киви Соболь на богатство рода. Также обряды и знания, которые вот помогли мне лично, моим близким и сотням тысяч людей, читателей и учеников Киры Соболь. Итак, общая стоимость вебинара – 10 тысяч рублей. По акции «Масленица широкая» при оплате вот до 17, это вот до завтрашнего дня, стоимость вебинара стоит 6 тысяч рублей. При оплате 18 февраля стоимость вебинара 8 тысяч рублей. А при оплате в день проведения вебинара 10 тысяч рублей. Вот в рамках акции «Масленица широкая», пригласив на платный вебинар друга или подругу, то вы получите дополнительную скидку 20%. А Пригласив 5 человек, которые пройдут регистрацию по вашему промкоду, вы посетите вебинар стоимостью в одну всего тысячу рублей. И в подарок получите еще один сильнейший обряд на любовь, который не сдавался еще ни в одной книге за эти годы. Это обряд из личного потока любви Роды Соболь. Регистрируйтесь на сайте, оставляйте заявку, и оплачивайте на сайте kirasobol.ru. Итак, хороших вам дней. До встречи на вебинаре 20 февраля 2017 года.